Привет, друзья! Снег в Сахаре, сугробы в теплой Тоскане, в засушливых районах планеты идут дожди, а в Арктике зеленеет трава. Все это новости последних месяцев. Планета сходит с ума? Или это все дело рук человека? Battle War Arena – онлайн-стратегия, где не придется тратить время на рутину развития. Динамичные бои, тактические хитрости, 4 фракции и новая карта Капуя городской застройки уже доступны. Сражайся и побеждай на новой карте, используя уникальные тактики легендарных полководцев. Регистрируйся по ссылке в описании, вводи инвайт-код и получи 500 золота и неделю премиума в подарок. В США, у побережья полуострова Кейп-Код, в этом году замерз Атлантический океан. Снег выпал в жаркой Сахаре, сугробы местами достигали 40 сантиметров. Некоторые исследователи, а не только сторонники тайных заговоров, всерьез предполагают, что все эти природные катаклизмы связаны с испытаниями климатического оружия, в частности, действием гигантской антенны на Аляске, которая называется ХАР. Орудие судного дня, психотронное климатическое оружие, вестник Армагеддона, какие только названия не давали нашумевшему американскому проекту. Так что же это такое? Простая исследовательская станция или орудие массового поражения? Давайте попробуем разобраться. Официально, ХАРП это американский научно-исследовательский проект по изучению взаимодействия ионосферы с мощным электромагнитным излучением. Его запуск произошел весной 1997 года в Гаконе, штат Аляска. Объект занимает гигантскую площадь, часть которой занята антеннами. Общее количество излучателей составляет до 360 штук. Антенны высотой 20 метров способны передавать в ионосферу высококачественные сигналы мощностью до трех с половиной мегаватт, что вызывает нагрев и превращение участка ионосферы в плазму. Стоимость программы в общем составила более 250 миллионов долларов. База обнесена колючей проволокой, периметр охраняют вооруженные патрули морской пехоты, а воздушное пространство над исследовательским стендом закрыто для всех видов гражданских и военных самолетов. Этот проект был представлен общественности в качестве программы исследований северного сияния. Программа эксплуатировалась военно-воздушными и морскими силами США, а также университетом Аляски для изучения ионосферы и радиоволн с целью развития технологии радиосвязи. Тем не менее, многие считают, что эта программа разработана для чего-то гораздо большего, чем то, что озвучили в официальной версии. Среди прочего, популярно предположение, в котором указывается, что реальной целью проекта является разработка секретного оружия. Научные журналы утверждают, что с помощью ХАРП можно вызывать искусственные северные сияния, забивать помехами за горизонтные радиолокационные станции раннего обнаружения пусков баллистических ракет, связываться с подводными лодками в океане и даже обнаруживать засекреченные подземные комплексы противника. Радиоизлучение ХАРП способно проникать под землю и диагностировать скрытые бункеры и тоннели, выжигать электронику, выводить из строя космические спутники. Кроме того, специалисты, работающие на объекте, пытаются создать технологию воздействия на атмосферу, которая позволят изменять погоду вплоть до возбуждения стихийных бедствий, мощных ливней, землетрясений, наводнений и ураганов. На первый взгляд это довольно спорное заявление, однако эти данные подтвердил сам доктор Бернард Истлунд, которого считают крестным отцом и автором проекта ХАР. Это ему принадлежит идея создания самого большого в мире ионосферического нагревателя. В качестве эксперимента поначалу он изучал способы уничтожения торнадо и ограничения зоны действия ураганов и тайфунов, подозрительно часто истязающих юго-восточное побережье Америки в последнее время. В личном интервью Ислунд говорил о своем детище так «Антенное сооружение на Аляске в действительности лучевая пушка, способная уничтожать не только сети связи, но также ракеты, самолеты, спутники и многое другое. Ее применение неизбежно повлечет климатические катастрофы по всему миру, а также повышение уровня смертоносной солнечной радиации». Итак, сторонники теории заговора полагают, что программа ХАРП является геофизическим оружием, которое стало причиной ряда крупных катастроф, произошедших в последние годы. В частности, аварии самолета MH370 авиалиний Малайзии и землетрясения в Японии 2011 года. Но как установка на Аляске может сотворить такое? Возможно ли это в принципе? Поддержка теорий, обвиняющих ХАРП в различных бедствиях и глобальных катастрофах, звучат не только из уст теоретиков, но также известных мировых лидеров, таких как бывший президент Венесуэлы Уго Чавес. Слухи о сомнительных экспериментах с погодой в США не раз становились причиной политических скандалов. Европейский Союз также выразил озабоченность по поводу истинной цели проекта и призвал к формированию независимого регулирующего органа по наблюдению за программой. США отказались сотрудничать с ЕС, утверждая, что их программа безвредна, тем самым еще больше подлив масла в огонь. Устав от постоянной шумихи в желтой прессе, ученые-разработчики ХАРП решили доказать, что не умеют управлять сознанием и не разрабатывают климатическое оружие. Руководство университета объявило о том, что на объектах проведут день открытых дверей. Все желающие могут прийти и послушать, как специалисты объясняют суть и задачи проекта. Однако страсти вокруг ХАРП так до конца и не улеглись. Как именно работает эта установка, до сих пор неизвестно. Наиболее популярная гипотеза заключается в том, что воздействие на окружающую среду происходит за счет энергетических волн, создаваемых совокупностью антенн, направленных в ионосферу. Теоретики заговора убеждены, что эти лучи отражаются обратно на Землю с очень низкой частотой, так называемые эльф-волны. Такое излучение формирует серьезное воздействие на магнитное поле Земли, что также может влиять на психику человека. Сторонники этой теории считают, что эти волны способны вызвать быстрый нагрев земной атмосферы, изменить розы ветров, а также могут быть использованы для изменения психического состояния большой группы населения. Они достаточно сильны, чтобы повлиять на движение тектонических плит, поэтому программу уже обвинили в наводнениях, землетрясениях, авиационных катастрофах и других глобальных бедствиях, произошедших после создания ХАРП. Одной из недавних трагедий, вину за которую теоретики возлагают на ХАРП, было крушение самолета MH370 авиалинии Малайзии, который пропал с экранов радаров, когда находился над Южно-Китайским морем. На его борту было 239 человек. Отсутствие каких-либо следов самолета и останков пассажиров еще больше подогревает тайну. Есть теория, что лайнер исчез с поля зрения диспетчеров из-за того, что его радиолокационные системы были выведены из строя радиоволнами, излучаемыми антеннами Харп. С ХАРП связывают и великое восточно-японское землетрясение магнитудой 9,1 в 2011 году. Оно стало одним из самых мощных по силе за всю историю сейсмических наблюдений в мире. Подземные толчки сопровождались необъяснимым и быстрым нагревом ионосферы непосредственно над эпицентром. Поэтому теоретики считают, что ХАРП вполне мог быть ответственным за происхождение локального землетрясения и цунами. Японский ученый Митио Каку заявил, что недавние ураганы в США тоже дело рук человеческих и созданы установкой ХАРП. По его словам, недавние искусственные ураганы были результатом правительственной программы по изменению погоды, когда в небесах распылялись наночастицы, а затем они активировались посредством лазеров. В связи с аномальными ураганами, опустошающими Америку, наводнениями в Индии и лесными пожарами, разрушающими Тихоокеанский Северо-Запад, погодная война стала важной темой общественных дискуссий в современной науке. Но это не единственное, в чем обвиняют проект ХАРП. Полагают, что проект обладает технологиями, влияющими на человеческие мысли и эмоции. Считается, что с помощью такой программы можно выделять в эмоциональных кластерах мозга человека сигналы, электроэнцефалограммы и частоты, которые затем записываются на электронных носителях. При необходимости можно создать излучение, которое будет вызывать возбуждение той же части мозга, но у совершенно другого человека. Юрий Перунов, ученый-радиотехник, ведущий российский специалист, в одном из своих интервью заявил следующее. Дальнейшие работы по программе HARP дадут американцам реальную и скорую возможность получить в свои руки не только геофизическое, климатическое, но и психотронное оружие. Грубо говоря, однажды утром люди проснутся и даже не смогут понять, что их мысли, желания, вкусы, выбор еды и одежды, настроение, политические взгляды определяются оператором установки типа HARP. У меня есть основания полагать, что именно близость к созданию психотронного оружия была одной из главных причин, из-за которых все результаты исследований в 1997 году были засекречены. Но персонал ХАРП постоянно доказывает общественности, что в их деятельности нет ничего сверхсекретного. И в 2014 году ВВС США уведомили Конгресс страны о закрытии объекта на Аляске. Причиной закрытия называлось сокращение бюджета и то, что для проекта нет полезной и стоящей цели. Но многие до сих пор считают, что программа просто завершила исследования, которые не подлежат разглашению общественности. В апреле 2018 года Крис Фаллен, ведущий ученый по программе ХАРП, заявил, что уже намечен запуск программы, финансируемой извне. Он говорит, что цель проекта — исследовать плазменные волны и ионизацию с радиоизлучением. Но почему все-таки было решено возобновить работу ХАРП на самом деле и кто за этим стоит? Что скрывается в этом таинственном исследовательском центре? Сторонником какой версии являетесь вы? С нетерпением жду ваших комментариев. А на сегодня все, пока!